друзья всем привет сегодня я хочу показать вам как вкусно можно пожарить картошку причем картошка будет на сале вы же наверняка все любите такую чтоб с корочкой было чтобы не развали не развалилась правильно чтобы целая была вот сегодня я вам покажу но запомните после увиденного, если вы хотите э тоже жарить вкусную картошку соблюдайте пожалуйста те правила о которых я буду рассказывать главная причина того, э что картошка разваривается, разваливается в процессе э жарки это попадание влаги на самом начальном этапе приготовления. Чтобы это избежать, я вам рекомендую это правило номер один. Взять дуршлаг, сбросить на него порезанную картошку. Подождите 20-30 минут, пока вода с картошки течет максимально, можете периодически подходить и помешивать. Используя это правило, картошка у вас развариваться не будет. Друзья, сало мы подрумянили Теперь бросаем картошку А сейчас Будем следовать правилу номер два Нам ее надо Редко мешать Пульзарь. Правило номер три масло должно быть немного. картошку масла, потому что масле она может варить. Как же понять готовность картошки? Вот обратите внимание, я вот сейчас вот вот это уже да, вот видно золотистая корочка. Вот это здесь, не знаю, видно вам или нет, ободочек готова. Серединка еще сыроватая чуть-чуть, то есть лук еще кидать рано. Важно, чтобы... Визуально вот не было такой недоготовленной картошки. Как только вся картошка покроется, ну практически вся, золотистой корочкой, вот тогда мы будем добавлять лук. Все, картошка визуально практически вся покрылась золотистой характерной корочкой. Вот, очень красиво выглядит. Теперь можно добавлять лук. И сейчас хочу вам рассказать о четвертом правиле картошку солить нужно в конце то есть после уже после того как мы добавляем лук и то лук сейчас должен еще немножечко потомиться Теперь четвертое, последнее правило, как только вы начинаете слышать аромат поджаренного лука и видеть, что он уже начинает румяниться, в этот момент можно посолить картошку. В случае не солите ее в процессе приготовления, в начальном этапе и так далее. В самом конце. Потому что соль тоже влияет на то, что картошка может распаться. Все, друзья, картошка готова. Ребят. Это вы любите. Она очень вкусная получилась. Друзья, ставьте плюс в комментариях, если вы тоже любите жареную картошку. И подписывайтесь.